всем большой привет сегодня будем закрывать на зиму очень вкусные помидоры по-корейски любителям остренького такая закуска наверняка придется по душе полный перечень и точное количество используемых ингредиентов будут указаны в конце видео берем 3 килограмма спелых но твердых помидоров срезаем небольшую часть со стороны плодоножки а затем каждый помидор делим на половинки крупные томаты можно нарезать дольками 350 граммов моркови натираем на терке для корейской морковки 300 граммов сладкого перца освобождаем от семян и нарезаем соломкой 50 граммов острого перца рубим ножом на мелкие части Хорошо измельчаем по одному пучку петрушки и укропа. 180 граммов лука нарезаем небольшими кубиками. Дальше вливаем в сковороду 150 миллилитров подсолнечного масла без запаха. Хорошо нагреваем и обжариваем в нем до мягкости репчатый лук. Пока лук жарится, складываем большую в большую миску помидоры, морковку, сладкий перец, острый перец, выдавливаем туда 80 граммов чеснока и заливаем сверху горячим маслом с луком. Добавляем 45 граммов соли, 90 граммов сахара, 5 граммов черного перца горошком, 3 грамма зерен кориандра. 90 миллилитров девятипроцентного уксуса измельченную зелень и хорошо перемешиваем оставляем наши помидоры мариноваться на 3 часа при комнатной температуре за это время содержимое миски несколько раз перемешиваем Через 3 часа раскладываем томаты по сухим стерильным банкам. Можно просто засыпать все подряд, хорошо при этом уплотнив. А можно красиво выставить помидоры рядами, а между ними сделать прослойки из остальных овощей. Так консервация получится не только вкусной, но и красивой.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 Из указанного количества продуктов получается 4-литровые баночки. Сок, который выделился из овощей во время маринования, равномерно распределяем по всем банкам. Теперь прикрываем банки стерильными крышками. Помещаем их в застеленную полотенцем кастрюлю. Заливаем по плечике водой комнатной температуры и отправляем на умеренный огонь. С момента закипания воды в кастрюле стерилизуем томаты ровно 20 минут. Затем достаем банки из воды, закручиваем, переворачиваем и укутываем до полного остывания. Вот и все.